На данный момент WalkNet является одним из старых YouTube долгострой каналов по тематике по типу Топ 10 унитазов из квартир России по самым низким ценам на Авито 2069. Но, друзья, времена меняются, а тенденции контентов идут то ли вперед, то ли назад, или и вообще летит в чёртово небо. Ютуб как сказка, только не в это тяжелое время. И добро пожаловать на Телшитнет. И сегодня ты увидишь топ-10 причин отписаться от Телблокнет навсегда. О, да бли. О боже... Ай... а а Десятое место Одинаковые видеоролики Если посмотреть два или три ролика одновременно То можно понять, что у Телблога Откровенно одинаковые видеоролики Канал был создан в четырнадцатом году А видеоролики выходят в одном и том же формате Конечно, видеоролики набирают миллионы Но это чистое хайпожорство На Маргештерна, А4 и тому подобное Девятое место Лицемерие А помните одно видео у Телблога Где он сказал, что Влад А4 хочет уничтожить его канал? Ведь автор ролика заявил что из-за роликов А4 он свалил немало маслин от самого же Влада туалетной бумаги. Что произошло? Дело в том, что Влада 4 прислал мне порядка 10 клеймов на ролике, забегая вперед одновременно с Владом Дим Масленников, кинул один клейм, но о нем попозже. И конечно в этом ролике не будет видеоряда Влада 4 и снял видео выложил на YouTube и набрал миллионы просмотров. Ну а спустя месяца знаете что случилось? Он еще раз выкладывает видео про А4. Ведь ты, бок, дружочек мой пирожочек, прямо в своем же видео заявил, что ты никогда не будешь трогать туалетную бумагу. Или вот еще лицемерие. Снял видео про топ-10 лучших мобильных игр, ну а потом выкладывает топ-10 тупорывых игр. Восьмое место. Отсутствие оригинальности. Большинство новых идей берет у своего же ВК паблика где обычные работяки пишут в комментариях, какое видео снять телблогу Но большинство идей это просто творческая импотенция и просто наглое хайпожорство. Седьмое место. Хейт в сторону других Ютуб-каналов, у которых обычно больше подписчиков и просмотров, чем у сгниющей Теллблог, и у которых контент куда лучше, и куда разнообразнее и оригинальнее. Ну, кроме туалетной бумаги, где он ворует всю все, и все. И всяких ноу-нэйм тиктокеров. Шестое место. Придирчивость абсолютно ко всему. Если Толбок увидит что-то плохое, то он сразу будет пилить ролики и постить всякий кринж в Конечно же опросы. Ну куда же без этого? Конечно, другой блогер может ошибаться, но зачем снять 10-минутный ролик о том, почему от него нужно отписаться, если блогер и сам знал, что он совершил какую-то ошибку, благодаря комментариям на ютубе. Пятое место. Зависть другим каналам. Ведь так-то мечтает о Кадиллаке, бассейне, деньгам, а мощном ПК, ведь Телблог начинает завидовать и кидаться говном. Четвертое место. Токсичные комьюнити. И если вы не верите, что в Телбоге самая токсичная комьюнити, то просто зайдите в паблике ВК И в комментариях под каждым постом Можно увидеть кучу токсиков Хотя некоторые люди пишут по фактам Но из-за таких правдивых фактов Из ниоткуда появляются хомячки Теллблога Которые якобы защищают своего кумира Третье место Наглое хайпожорство Так, эм, видео, про А4, видео, про А4, видео про А4 Видео про А4, видео про А4 Видео про А4, видео про А4 Да блять! Второе место Постоянное недовольство Или частая критика чужого творчества ну чел, пойми. Да пусть контентмейкер снимет о том, как он провел 24 часа в яме и танцевал яблочко под командованием командира Красной Армии в Галфтвахте. Это его выбор. Это его мозг. Все такое могут снять. Я вот, например, снимаю видео. Логично же. И первое место. Телблог скатился. Канал превратился в откровенную помойку. Собранную на негативе и зависти ко всему и всем. Конечно, время покажет, что будет с телблогом. А какая причина заставила тебя отписаться от телблога? Пишите в комментариях, не стесняйтесь. И, конечно же, я не заставляю вас подписаться и поставить лайк. Всем добра и позитива. Пока.